В данном видео я расскажу о реквизитах показателей. Сейчас у нас открыт список показателей. Каждый показатель имеет свое название. Полезначимость – это вес показателя. Число значимости для каждого показателя разное. Чем выше значимость, тем ценнее показать. В данном списке видно, что процент задач подразделения выполненных в срок – самый высокий ценящийся показатель. То есть для нас наиболее значимым является показатель, характеризующий сколько процентов от общего числа задач подразделения выполнил сотрудник. За выполнение показателя с большим весом начисляется большая сумма премии. Как начисляется премия? К примеру, у нас есть два показателя со значимостью 2 и 3. Сумма премии 20 тысяч. Стоимость доли показателя вычисляется следующим образом. Сумма премии делится на сумму значимости показателей. В нашем случае одна доля значимости равна 20 000 деленная на 5, то есть 4. Если сотрудник выполнил показатель со значимостью 2, то он получит 8 000, со значимостью 3 – 12, оба – 20 000. Есть показатели, у которых не указана значимость. Это говорит о том, что расчет премии по данному показателю производиться не будет. Значимость 0, соответственно умножение на 0, дает 0. Галочка «Ведущий» стоит у показателей, от размера которых происходит расчет других показателей. К примеру, от суммы оклада зависит премия. От отработанных часов начисление оклада. То есть те показатели, которые не участвуют при расчете какого-либо другого показателя, не имеют галочки «Ведущий». Если показатель «Ведущий», то он несет ответственность за другой показатель. Он, можно сказать, лидер, ведущий. Поведение системы. Здесь указано, в какой базе происходит расчет. Если стоит за КБУ, то это говорит о том, что данный показатель может быть рассчитан только в базе 1С за КБУ. В 1С БГУ он работать не будет. Например, значение оклада есть только в базе «Зарплата и кадры бюджетного учреждения» за КБУ. Если значение реквизита «Общее», то расчет показателя происходит в любой базе. Поле «Категория» используется для группировки показателей. В настоящий момент существует деление на две категории – процентные показатели и фиксированные. Категория А – процентные, Б – фиксированные. Галочка «Рассчитывается автоматически» показывает, как учитывается данный показатель – системно или вручную. То есть при расчете премии значения будут браться автоматически, если у показателя есть данная галочка. Например, показатель «Процент ошибок и нарушений» рассчитывается автоматически, а оценку руководитель проставляет самостоятельно. Показатель, который рассчитывается автоматически, вручную изменить невозможно. Давайте откроем показатель «Процент ошибок и нарушений». Вернемся в список показателей. И щелкнем два раза кнопкой мыши по нужному нам показателю. Здесь мы видим значения, о которых было сказано ранее. Вот указана значимость, категория, поведение системы. Нажав на троеточие, можно увидеть список баз и выбрать нужную. Галочка категории «Ведущий». Расчитывается автоматически. На вкладке «Расчет» указана формула расчета. Начисление показателя процент ошибок и нарушений происходит в том случае, если количество ошибок по факту не превысило количество указанного в плане. В тексте запроса описан программный код начисления показателя. На вкладке «Шкала» Указывается коэффициент начисления. К примеру, если процент ошибок от 0 до 2, то происходит сверху начисление согласно данному коэффициенту. На вкладке «Описание» вы можете прочитать информацию о показателе. Здесь написано подробное описание того, каким образом рассчитывается данный показатель и как происходит его начисление.